Здорово, мужские мужчины, мобильный колденус и дальше продолжает радовать нас нововведениями. Теперь и стимулятор добавили для сотиков. Кто-то его называет шприц, стим, айболит, укол, спутник лайт. Я же заново придумывать велосипед не буду. Для меня это просто шприц. В смысле, шприц. Давайте расскажу про принцип его работы для тех, кто в танке. Данный девайс восстанавливает здоровье и ненадолго повышает скорость передвижения. Это, кстати, интересненько. Сразу хотелось бы отметить, что на этот раз разработчики постарались и сделали адекватную анимацию. Проще говоря, никак нельзя скипнуть механику активации. Если вспомнить добавление взрывчатки c 4 то и по сей день ее механика срабатывания порой ломается и запаздывает, особенно если взять перк на взводе. Со шприцом, по крайней мере, пока все адекватно. Вы никак раньше времени не возьмете в руки оружие, пока не заверш. Полная анимация срабатывания Это даже немного выбивается из концепции игры И практически все анимации действия можно скипнуть в какой-то степени Окей, еще ловите занимательный факт на футаже 4 замера. Первый футаж без перков, второй с перком прыть. Хочу напомнить, что данный перк ускоренно развертывает предметы. Третий футаж это перк на взводе. Данный перк ускоряет смену оружия и снаряжения. А четвертый футаж это сет из перков прыть и на взводе. Как думаете, на каком футаже быстрее применится шприц? Напишите прямо сейчас в комментариях. Чуть позже узнаем, возьмут вас на битву экстрасенсов или же нет. А пока поговорим как лучше всего применять шприц и в каких ситуациях. Конечно же в режиме найти и уничтожить данный девайс полностью ломает все привычные тайминги, даже в динамичных режимах уже можно здорово оформлять ферстблады. Хотя первый режим для этого поинтереснее будет. Если вы все таки любитель мясных режимчиков, то идеально впишется шприц с каким нибудь дробовичком. Например с HS2126, который слово бафнули. Так вот, прикол данного дробана в том, что с ним лучше всего играть от бедра. Я вижу, вы поняли, к чему я клоню. Да, конечно же, к перку Кураж, с помощью которого мы на бегу будем еще и стрелять от бедра, и магазин менять, и использовать всякие тактические девайсы. Кураж плюс шприц хорошо смотрятся друг с другом, так как у шприца есть небольшое замедление скорости передвижения на старте активации вот этой как раз анимации. После завершения этой анимации как раз таки действует данный буст скорости от этого стимулятора. Так вот, чтобы не проигрывать в мувменте и чтобы пофиксить это самое замедление Перк Кураж ваш лучший друг. Я даже думаю, что хорошее ускорение после применения это и есть как бы основная фишка стимулятора так как можно в легкую перемансить противника. Если кстати ты предпочитаешь играть в опорке или на захвате, то перед тем как прываться на точку, юз за Такого молниеносного отчаянного врыва противники точно не будут ожидать. Рекомендую еще параллельно-кинетическую броню и зануть для повышения выживаемости. А еще я максимально рекомендую вступить в охренительный клан Secret Desires, ибо в нем супер теплая и дружеская атмосфера. Ребята не стесняются и врываются в мировые топы в клановых войнах. Прямо сейчас идет набор в это потрясающее объединение. Чтобы оставить заявку, переходи в специальный телеграм-канал, оставляй свой контакт для связи, игровой никнейм и в какой режим больше всего играешь. Заявка легчайшая, не правда ли? Модераторы сами с тобой свяжутся для дальнейшего взаимодействия. Еще чуть не забыл сказать, что за активность в клановых войнах админы дарят боевые пропуска и другие ништяки. Это, конечно, не главное, но все же приятно. За общением, за новыми товарищами и друзьями, за мировыми топами тебе в Secret Desires. Подавай заявку по ссылке в описании. Итак, пришло время посмотреть на занимательные тесты, о которых я говорил ранее. Смотрим. Теперь еще разок. Вы абсолютно все правильно поняли. На момент записи материала перки прыть и на взводе никак не взаимодействуют со шприцом. Может быть это сделано специально, может быть просто недоработка разработчиков ответить все-таки трудно. Но пока что бустануть активацию стимулятора данными перками нельзя. Все футажи я замерял и выставлял по началу анимации. Итог, как вы поняли, всегда у меня был один. Зато если поставить перк тактик, то у вас в комплекте. В будет сразу два шприца. Такая штука подойдет не под каждую пушку. Вам стоит ориентироваться на оружие с хорошими стартовыми характеристиками скорости передвижения. Про перк кураж я уже сказал, что эта тема прикольная, ее можно и нужно использовать. На всякий случай напоминаю. Еще хочется отметить, что шприц в некоторых случаях сможет помочь от очистителя, ядерного реактора, молотого и термита. Если, конечно, это все по таймингу и зануть. А лучше написать в комментариях «ГО ЗА мест, чтобы новый эпизод с проверкой мифов и лайфхаков вышел. Там, кстати, заодно и всю эту хрень я протестирую. Так вот, в агрессивный снайперский комплект шприц залетает. На ура, ибо на характере можно отхилиться и вылететь из-за угла с ответкой. А для остальных классов оружия все-таки все индивидуально и нужно решать. Нужен тебе хил или тебе нужен допинг разовый в мувменте. Хотя, если играть с коробкой не такой уж и разовый будет допинг. Если у вас каких-то навыков оперативника или перков нет, то зайдите в игровой магазин, там обычно можно прикупить недостающие штуки. Да и мнение свое в комментариях не забудьте оставить о стимуляторе. Лично мне данная штука зашла, будем дальше ее изучать и тренировать тайминги. Подписывайся на мой телеграм-канал и кулаки зашибай. зашибаем. Это был Огнянский. Все только начинается.